Всем привет! Сегодня я сделаю домик из безе. У меня готова швейцарская меренга. Ссылочку на ее приготовление оставлю под видео в описании. Окрашивать меренгу я буду водорастворимыми гелевыми красителями. Также это российский, а это Америкалор. Буду использовать две насадки. Это насадка открытая звезда и насадка листик. Шаблон я буду использовать как для пряничного домика. Две боковых части 105 на 15 Передняя и задняя часть 11 на 125 см и здесь у меня 7,5 см расстояние. И крыша 12 на 16 см. Я уже начертила все на пергаменте. Сначала начну с крыши, с белой меренги. начиная снизу и постепенно по рядам поднимаюсь вверх. Этой же белой меренгой я взяла насадку-трубочку, но можно просто обрезать пакетик и прорисую окна. Сверху на крышу я посыплю кокосовую стружку. Розовой меренгой. Это же насадка я помыла. Отсаживаю боковые части. У меня осталось немного меренги. Я ее смешала: и голубую, и розовую. Подкрасила зеленый, немножко оставила розовую. Отправляю это все сушиться при температуре 60-80 градусов в духовке. У меня приоткрыта дверца, поэтому сушиться будет примерно полтора часа, так как оно тоненькое. Вот эти, возможно, дольше елочки. Меренга высохла. Вот эти маленькие. Сейчас необходимо аккуратно отсоединить части дома. Для этого я разрежу и аккуратно. В середине. Желательно это все делать на пергаменте, потому что о, если вы будете отсаживать на силиконовый коврик, велика вероятность, что поломается при снятии, потому что оно довольно тонкое. Поэтому будьте аккуратны. Когда я приклеивала пергамент, вот он у меня присох и, короче, немножко отломалась. Я это потом задекорирую вот эту часть 2 Дальше я возьму изомальт, ковшик насыплю примерно 50 грамм, растапливаю. Заготовки уложила на силиконовый коврик. От силиконового коврика очень хорошо отстает изомальт. Не ложите на пергамент, потому что будет сниматься вместе с пергаментом. В отличие от сахара, изомальт можно перемешивать. Подкрашу в голубой совсем маленькую капельку. И заливаю. и оставляю тогда полное остывание. Для соединения деталей мне понадобится один белок весом примерно 35-40 грамм и сахарная пудра. Вот такая тягучая масса у меня получилась. За у меня застыл, поэтому аккуратно снимаю детальки. Вот такие окна. Классно получается. снять из полотенца делаю подушку это на случай того если одна из стен упадет чтобы она не разбилась об стол вместо белковой глазури можно использовать шоколад либо шоколадную глазурь перенесла на пергамент К сожалению, мой дом развалился. Вот эта часть я буквально соединила, немножко надавила, и, короче, он треснул. Поэтому буду делать с помощью глазури. Я покрыла части глазурью, вот этим. Сейчас здесь также покрою глазурью, чтобы избежать форс-мажора. Подожду немного, когда схватится глазурь и застынет. Собирать я также буду с помощью глазури, это сократит время сборки. Остается лишь задекорировать. Я возьму насадку закрытая звезда на 5 лучей средняя. Начну с крыши. Домик я переставила. Задекорирую поднос. Этой же белковой глазурью. Немножко разбавила водой. Сделаю сосульки. Дом готов, несмотря на трудности, которые возникли в процессе приготовления. Классно смотрится, сказочно. И очень по-новогоднему празднично. идея понравилась, была полезной. Ставьте лайки, пишите комментарии, пробуйте, экспериментируйте. Всего вам самого доброго. С наступающим Новым Годом. Пока-пока.